дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. Мы продолжаем разговор о Ваане Златоусте. У нас уже вышла первая передача, в которой мы рассказывали о деятельности святителя на кафедре Антиохийской Церкви. Сегодня мы поговорим о его трудах в Константинополе. И поможет нам в этом книга «Жития святых для детей. Протеерея» Виктора Ильенко. Итак, узнав о деятельности святителя Иоанна Златоуста, император Аркадий и высшее духовенство Константинополя переводит его архиепископом на Константинопольскую кафедру. И для Константинопольской церкви начинается «Заря новой жизни». Иоанн Златоуст сразу приобрел своей архипасторской деятельностью любовь своих новых прихожан. Призывая народ к молитве, он всячески старался восстановить богослужение во всей его красоте. Особое внимание он обращал на пение. «Ничто так не возбуждает и не возвышает душу, – писал он, – ничто с такой силой не отрывает ее от земли, – Ничто так не располагает к любви святой, как священная песнь. Духовная песнь это источник освящения. Слова ее очищают душу, и Святой Дух не сходит в души поющих, так как те, которые поют псалмы, с сознанием действительно призывают на себя благодать Его. Он всех звал бывать в церкви как можно чаще, ведь там человек изменяется к лучшему. «Выходя из церкви, — говорил он, — человек не учит, не проповедует словами, но спокойствие в чертах его лица, но взгляд его и даже сам голос показывают, какую вкусил он здесь радость, какое получил он благо для души своей. Мы должны выходить из церкви так, как из святилища выходят посвященные, чтобы, смотря на нас, все явно ощущали, какое благо выносим мы отсюда». И народ толпами устремлялся к церкви. Проповеди его слушали, пересказывали другим. И все очень радовались, что у них появился такой пастырь, который еще к тому же занимался благотворительной деятельностью. И его любовь, и любовь к нему росла день ото дня. Но были и Иоанна Златоуста и завистники. Это были в первую очередь... Епископы, которые любили проводить время в праздности, именно Иоанн Златоуст и осуждал праздность, призывая всех к трудовой жизни, воспевая брак, супружескую жизнь. Иоанн Златоуст в своих проповедях смело клянил пороки высшего общества. И больше всех доставалась императрица, которая любила проводить время в увеселениях неподобающих христианке. При этом она тратила деньги из государственной казны и не стеснялась отбирать имущество даже у своих подданных. Иоанн Златоуст никого не называл по имени. Он говорил, я пастор, я должен блюсти церковь, я не должен участвовать в интригах, я обличаю пороки. И если кто-то за собой их замечает, это значит, его проблемы. Я ведь никого не называю по имени. Но тем не менее, враги Иоанна постоянно доносили императрице, что он позволяет себе делать намеки на ее величество, когда говорит о нравах высшего общества. Это было достаточно, чтобы царица, гордая и властолюбивая, восплывала гневом на Иоанна. Она постоянно жаловалась императору, и однажды император решил поставить на вид Златоусту его слишком смелые речи. Ну и Иоанн все равно продолжал обличать пороки. Тогда императрица подговорила епископов, и они созвали собор и присудили Иоанну покинуть столицу. Когда эта новость разгласилась, весь народ пришел в волнение. В городе стали ходить самые тревожные слухи. Говорили уже не только об изгнании, но даже о смертном приговоре. Народ наполнил церкви, молясь за Иоанна, или толпился на соборной площади в надежде хоть издали увидеть архиепископа или услышать звук его голоса. Подчинившись царскому указу, Иоанн покинул город под покровом ночи. В ту же ночь произошло сильное землетрясение. Подземные удары были особенно сильны около царского дворца. Среди ночи императрица в испуге в слезах бежала к императору. «Мы изгнали праведника!» — воскликнула она. «И Господь за это карает нас! Надо немедленно возвратить его, иначе мы все погибнем!» Царица сама написала письмо Иоанну, умоляя его простить ее и возвратиться. Возвращение Иоанна Злауста было триумфом. Десятки тысяч народов встречали святителя с криками радости со свечами в руках. Он вошел в свой кафедральный собор святой Ирины и произнес удивительную проповедь, начав ее следующими знаменательными словами. «Благословен Бог, удаливший меня! Благословен Он меня, возвративший! Благодарение Богу и за радость, и за горе!» Весь народ плакал от радости, что снова видит своего любимого архипасторя. С того времени каждый день проповедовал святой Иоанн в церкви, раскрывая верующим тайны Слова Божия и бесстрашно бичуя пороки всех, начиная с царского двора и высших кругов общества. Так прошло немного времени. Враги Иоанна снова донесли императрице, что он не оставляет в покое ее имени. Еще рад и яростней запылала она гневом на святителя, забыв недавнее Божие предостережение. Она даже решилась, чтобы отомстить Иоанну Златоусту, поставить свою собственную статую напротив церкви святой Ирины. За это Иоанн Златоуст сравнил ее с Иродиадой. Ну на сей раз императрица настояла, чтобы Иоанна отправили в далекую ссылку на самую восточную окраину Греческой империи. Дулок утомителен и мучителен был этот путь. По скверным дорогам, в непогоду и под палящими лучами солнца совершал больной святитель это путешествие. Все как, все как будто намеренно устраивали так, чтобы причинять их, и знанику наибольшее страдание. Через 70 дней Иоанн Златоуст под охраной достиг деревни Кукус в горах Армении, где ему велено было находиться. Ну и здесь, в заброшенной деревне, в дикой горной стране, Святой Иоанн встретил столько радушия и сочувствия, что стало оживать его истомленное сердце. Местный епископ и жители делали все возможное, чтобы облегчить положение страдальца. В течение трех лет святой Иоанн не уставал писать и трудиться для святой церкви. Он переписывался со многими епископами Востока и Запада, вел беседы с многочисленными посетителями, которые приходили к нему даже из Константинополя. Это дошло до слуха им императрицы. И тогда был дан указ сослать Иоанна еще дальше, к самому Черному морю. После длительного путешествия достигли а, они, наконец, города Каманы. Тут пришлось остановиться, так как святитель был в крайнем изнеможении. Всем стало ясно, что наступают последние дни его жизни. Совершив вечернее правило, святитель отошел ко сну. Во сне явился ему святой мученик Василиск, мощи которого почевали в Каманах. «Не скорби, святой владыка», — сказал мученик, — «завтра будем вместе». На другой день святитель причастился святых тайн, попросил прощения у сопровождавших его воинов, благословил их и со словами «Слава Богу за все!» мирно предал свой дух Господу. Прошло три десятилетия. Давно ушли в мир иной завистники-гонители Великого Святителя. Империи правил сын Аркадия и царица Евдоксии Феодосий. По просьбе ученика святого Иоанна, патриарха Прокла, он повелел доставить мощи святителя в Константинополь. И с далекого пициунта гроб с мощами святителя с почетом был привезен в Константинополь. Это было очень торжественно. Император сам выехал за город навстречу святым останкам. Повергшись на землю, он молил святителя простить его родителей за причиненные ему страдания. Торжественное, гроб с мощами святого угодника принесли в церковь святой Ирины. Сотни людей день и ночь приходили, чтобы только прикоснуться к раке святого. Из церкви святой Ирины мощи были перенесены в соборную церковь 12 апостолов. Народ восклицал едиными устами «Прими престол свой, отче!» Стоявшие у раки святой патриарх Прокол и император Феодосий были свидетелями чуда. Как только люди сказали «Прими престол свой отче», уста мертвого святителя шевельнулись, и он сказал «Мир всем». Святые мощи Иоанна Златоуста покоились в церкви 12 апостолов в Константинополе до 1204 года. Потом они были увезены крестоносцами в Рим. В 2004 году римский папа Иоанн Павел II велел вернуть мощи святителя Иоанна Златоуста обратно в Константинополь, где они и покоятся ныне. Дорогие братья и сестры, святитель Иоанн Златоуст умер со словами «Слава Богу за все!». Когда его посещали радости и когда посещали скорби, он всегда благодарил Господа и ни на кого не держал зла. Так давайте и мы, по примеру этого великого учителя церкви в нашей жизни, тоже будем почаще говорить «Слава Богу за все!» и всех прощать. А особенно молиться за врагов. Зачем нужно молиться за врагов? Ведь мы же хотим, чтобы нас окружали хорошие люди. И если мы будем молиться за врагов, то Господь сделает так, что они будут лучше. И тогда все будет хорошо. Храни вас Господь молитвами святителя Иоанна Златоуста.